Здравствуйте, 27 января, обзор рынка криптовалют и рекомендации по торговле. Биткоин у нас после вчерашнего падения очень быстренько отскочил от 10.300, что тоже говорит о определенном уровне, да, который начинается от 10 и где-то вот в районе 10.300, 10.500, возможно, он где-то вот колеблется в этом диапазоне. Уровень поддержки имеется в виду достаточно сильный. Отскочил от него начал восходящее движение там сформировал определенный такой диапазон вот и э, пересек даже линию нисходящего тренда которую тут видно на дневочке очень даже неплохо вот она вторая на данный момент он ее пересек и пытается над ней удерживаться вот то есть он в принципе особого движения вверх не показывает но удерживается за ней это в принципе уже тоже неплохо пойдет ли он выше сказать сложно очень как-то неохотно это все происходит то есть нужен либо импульс либо толчок какой-то для дальнейшего такого восходящего движения но здесь также нужно не забывать что на уровне 12 тысяч <coughs> здесь присутствует достаточно сильное сопротивление которое оно здесь еще есть. Вот у нас на 11 700 750 И на 12 достаточно сильно. Это на дневочке у нас здесь четко виден коридор, вот в котором сейчас происходит вот это вот, грубо говоря, проторговка, боковик, который ушел в биток. Вот здесь, вот можно еще его отметить, четко. Вот он, тоже цена. Точно так же, как от 10 тысяч отбивалась снизу да, от поддержки, точно так же она не может пробить 12 Собственно эти уровни ключевые, если выйдет за 12, то можно ожидать тогда движения до верха диапазона. Возможно он будет скорректирован и пробит выше, сформирован такой восходящий диапазончик, да, в котором будет торговаться. Но пока мы находимся в боковике и не забывайте, что еще в ближайшее время у нас там начинается в феврале китайский новый год а это время которое присуще такому достаточно длительной проторговки там около нескольких дней около недели будет такой флетик. так по крайней мере было все прошлые года и я отдельно по этому поводу сниму видео там покажу я сделал небольшой research на эту тему я думаю вам будет интересно так сейчас говорить еще рано то есть мы опять-таки можем очень даже хорошо отсюда лица это было не раз не раз пытались пробить мы вот эту вот линию нисходящего тренда но ничего у нас толком не получалось точнее не у нас а у биткоина вот сейчас он пока удерживается в восходящем но надолго ли неизвестно поэтому нужно следить смотреть еще раз говорю что 12000 очень сильный уровень и Непонятно, как он будет реализован. Здесь, конечно, были огромные объемы на покупку. Когда когда он вчера доходил до 10-300, тут явно было понятно, что откупалось прям очень-очень-очень много. И, то есть, можете понимать для себя, что, как бы там ни была, цена в 10 тысяч и в 12 тысяч, это отличные цены для долгосрочного инвестирования. Так, пойдемте посмотрим на эфирчик. Эфир у нас... Да, хочу еще сказать, что вся альта абсолютно отработала вчера вот это вот движение. Четко повторила биток. Как бы она ни шла хорошо, в каком бы там диапазоне она не торговалась, вся альта полностью отработала вот это движение нисходящее. И каждое, что характерно, естественно, под свои уровни поддержки. Вот касаемо эфира, он четко остался в своем восходящем тренде отбился от уровня поддержки, вот который составляет уровень э, тренда да, восходящего и ушел опять-таки вверх, то есть показывает практически то же самое. Единственное различие, что он на данный момент пере, перекуплен достаточно, э, ну еще перекуплен, да, хоть здесь как бы и были касания, но на данный момент перекуплен. Биткоин как бы на данный момент очень сильно перепродан, э, поэтому различие только лишь в этом. Э, эфир Классик ничего нельзя сказать конкретно больше я бы видел здесь боковик так это днем как смотрим как тоже было происходило ну вот видите тоже тот же самый эфир классик он себе боковиком шел шел шел потом опять отскочил то есть, теперь четко, четко видны уровни поддержки на всех альтах. Вот можете себе их помечать, запоминать, как хотите, да, то есть, где, где дно, вот здесь дно. То же самое Litecoin, пожалуйста, то же самое Iota, Bitcoin Cash, ну, друзья, то есть, смысла смотреть остальную альту нету, потому что, как бы она ни находилась, каких бы она там диапазонах не торговалась, какие бы она там тренды не показывала, в любом случае отработка будет по победку поэтому не имею особо желания задерживать э, ваше время тратить и э, сейчас отвечу на некоторые из ваших вопросов если они будут пожалуйста задавайте что говорят новости да вот в том-то и проблема пока особо ничего не говорят сегодня особых новостей я не замечал надо понять что там по фьючерсам просто как-то интересно вчера как раз под это время под фьючерсы обваливалась цена И потом после ну, даже еще до их скажем так завершения да, до их экспирации периода это до 19 до да, МСК, который вчера был уже цена начала отскакивать то есть непонятно почему так скорее всего понабирали в лонг так что могу сказать по поводу лайткоина вот вопрос спасибо за вопрос давайте посмотрим на лайткоин плохо он себя ведет как бы вот такой у него очень нисходящий тренд ну и в принципе в принципе его движение они очень повторяют движение самого битка ну практически вот один в один вот рисовывается здесь конечно у него уже поддержка есть такая достаточно сильная это уровень 165 это как раз практически уровень сотового мувинга на 160 так, и здесь можно тоже вырисовывать себе такой треугольник, более глобальный, вот именно на этих уровнях поддержки, вот здесь, вот так вот, ну и собственно наблюдать этот диапазон торговый, то есть будет ли он здесь колебаться, не будет, как будет торговать и так далее пока ничего хорошего то есть все вот видите, как видите здесь все эти дни торгуются полностью то точь, точь как и биткоин то есть боковик боковики причем такой очень слабый аду давайте посмотрим аду так по аде у нас здесь получилось что она вчера как раз в момент вот этого вот восходящего движения переломала свой нисходящий тренд ну, как можете видеть, да, переломала, удерживалась, пыталась удерживать этот уровень, пыталась из за него как бы вырываться немножко, потом биткоин пошел вниз, брэм, это все движение повторилось, отметили для себя уровень поддержки 0,56, 0,60, 0,56. Не, 0,60 это много, я гоню. 0,56. Вот. И дальше снова она его пробилась, то есть вернулась к своему прежнему торговому э, плану, грубо говоря, да, будем так говорить. И сейчас снова держится в боковике. То есть э, пока говорить еще э, ничего не понятно, потому что рынок, походу, в ожидании сейчас. Что-то что ждется. Иос Айота. Айоту находим сразу. Такая же ситуация, практически боковик и достаточно длительный. Вот можно взять вот этот диапазон 2.6 и диапазон 2.2. 2. Здесь на 2.2 2 сильная поддержка. Сразу ее можно для себя отметить. Вот она. И верхний диапазон торгов, сильное сопротивление на 2.6 и на... 2.5 2.5, 2.6 Вот этот диапазон сопротивления Тоже для себя нужно его отмечать То есть выход из этих, из этих диапазонов Говорит нам о том, что возможно Восходящее движение Вот можно отмечать так И следующий тоже тоже Можно пометить на всякий случай Вот здесь вот. вот. Интересно мнение о бирже LifeCoin. Друзья, не знаю, не торгую на лайфкоин. Дело в том, что биржи очень много А по большому счету применимы из них только единицы. ну имеется в виду на других то ли не хватает монет, неудобно, то ли нет функционала, неудобно. вот поэтому я выбираю только лишь несколько из них, а именно Bitfinex, Binance, и секс для того, чтобы заводить, выводить крипту. очень удобно биржа. по Livecoin ничего не скажу, не торгую, не знаю. Друзья, большое спасибо тем, кто будет смотреть это видео в записи. Напоминаю, что криптообзоры рынка криптовалют ежедневно стараюсь выкладывать до 18.00. Если видео было вам полезным, ставьте лайки, пишите свои комментарии по поводу ситуации на рынке, что вы об этом думаете, ваше мнение интересно. Также напоминаю, что ежедневно в... 14.00 по МСК в Инстаграме найдется трансляция. Ссылочка будет в описании к этому видео. Также там еще много полезных ссылок. Пожалуйста, обратите внимание. И на сегодня у меня все. До завтра. Пока.